Так что придется смотреть с этой бесячей, да-да-да, бесячей вот этой историей. Ножи легчайшие за командой Brother's in Arms, выбор страны за ними. И это стейк, кстати, дорогие друзья. Я бы, наверное, выбрал бы все-таки смену сторон, но каждому, каждому... Свое. Да? И команда Brothers in Arms считает, что для них начать лучше в обороне. <клес> летим! Летим! Пистолетный раунд начался. Равилька, жесткий, жопастый жопаненок. Галин. Ева и Хола за команду Хопхей, Хэй. Hey. Brothers in Arms это The Best Zored, Кыргыз, Шоев, Чудо, Травик, Веселун и Мотя. Такие вот составы. Удачи командам, э, зрителям, конечно же, приятного просмотра. Хопхей hey начинают атаковать, обороняются Brothers in Arms. Ну, посмотрим, как удачно или не очень удачно э, будут обороняться... Братишечки, посмотрим Ну, выход, во всяком случае, на точку Б Это уже однозначное явление И его оспорить будет невозможно Шоева, кстати, прогнались В точке Б, и натиск от команды Хопхейн Надо признать, достаточно Уверенный, и Шоева спасает Мотя, вот это в рубашке Родился Хаешечка, чудо-травика Андрюха, помнится, писал Давай, челлендж, минус два с Хаешки Вот он, челлендж, только что был Выполнен Пистолеты работают! Ева залетает в спину, убивает Шоева, пытается убить еще одного, но нет. Кыргыз все-таки ставит точку в этом пистолетном противостоянии. И раунд остается за коллективом Brothers in Arms, дорогие мои друзья. С небольшим, я бы даже сказал с минимальным, совсем-совсем с минимальным перевесом, но братья... Выигрывают пистолетку Но самое главное для них, я думаю, что это победа Все-таки, кстати, очень интересное решение От э, Хопхейвцев, Это прям сразу, неожиданно Форсбай force Форс force настолько, что там Галилы, МПшки, УЗишки Все вот как э, Получшен традициям Counter-Strike Global Offensive Но там-то понятно, почему берутся УЗишки Потому что за убийство с них дается больше денег а тут не совсем понятно, но надо признать, что это работает. Дашоев вот так оп и просто отдал позицию своим соперникам. Отдал точку и вместе с точкой, помимо всего прочего, отдал девайс. Что, конечно, для команды Brothers и Arms вообще ни в какие ворота. Мотя, The Best zord, отправляются на ретейк. Куда ж ты так The Best прожимаешь что дико на такой дистанции? 2 в 2 ситуация. Попытка прочекать все и вся заканчивается с гибелью. Гибелью всех игроков обороны, дорогие друзья. Переворот событий. 1-1. 1-1. Вот так. После этого какая... После этого карта есть еще. Да, Сардор, есть еще две карты. Два Даста. Будут сыграны между Aggressive Victim с Игальными Узбеками, а также Анви и Белоснежкой с семью гномчиками. Вот такие у нас еще команды. Две пары будут играть, короче. И все будут играть на карте The Dust 2. Теперь уже Brothers in Arms, раз прошляпили такой раунд, вынуждены будут сыграть пистолетами, с пистолетами, простите, и без экономики, ну, как следствие, да. Но я опять-таки а, повторюсь, что коллектив Хоп okay сделали просто умопомрачительный мув вот этот вот форс, который еще и парадоксальнейшим образом сработал, дорогие друзья. Наверное, именно потому что он был очень неожиданный, он и сработал. Кыргыз разменялся сейчас на точке А. Здесь с подсадками и прессингом на точку А. Естественно, у Хобхэй, наверное, я не думаю, что появятся хоть какие-то сложности. И поэтому 4 в 2, я думаю, быстро превратится в перспективе в какой-то победный счет. Однако, ЗБ Зорот, сделав минус по жесткому жопастому, да, по-моему, его он сейчас убил. Но, как минимум, забрал с него калаш. И реализовал этот калаш минусом Паравильки. Шоев Один на один с Евой. Но у Шоева нет девайса. Теперь у Шоева есть девайс. Но он все равно работает на USP. А вот это уже как-то странно, кстати. А на кой, простите меня, э ляд, а, нужно <laughs> подбирать калаш, если дальше идти стрелять с пистолетом? Ну, ладно. Дело опять-таки, дело житейское. Решил с пистиком. Ну, значит, решил с пистиком. Сань, ты знаешь Дестру? Он тоже кейсер-ютубер. Да, Сардор знает. Всех приветствую, вас многоуважаемый комментатор, автор данного замечательного канала Александр Найф. Александр, тёсочка, спасибо вам большое, очень приятно приветить к вам, приятного просмотра. Присаживайтесь, присаживайтесь э, в первые ряды, как говорится. Ну, Форс. Форс, Brothers in Arms, наверное, на мой взгляд, делают сейчас, конечно, неправильно, приобретая два ФАМАСа, я не думаю, что они помогут победить. Скорее, напротив, они помогут проиграть еще и следующий раунд, но тут... Опять же, дело хозяйское. Захотели, выбрали, захотели, сделали форс, не захотели, не сделали. Два минуса от Евы, три от Галина, и все, три, один. И теперь э, вновь нет экономики, потому что сейчас было два ФАМАСа. Ну, можно купить три девайса, а чё толку в этом? Ну, как-то вот, в общем, странно. Просто если я еще понимаю, когда ситуация складывается таким образом, когда команда э, приобретает ФАМАСы... Кто-то с диглами, и где-то начинается какой-то прессинг, какие-то поддавливания. Здесь игроки обороны толком ничего не успели сделать. Получили по мордасикам, так, каких прям сочных оплеух от команды Хопхэй, и на этом подздулись. Ну и опять же, наверное, вернемся к тому, что не совсем я поддерживаю выбор стороны который осуществила команда Brothers in Arms, выиграв ножи. Я бы, наверное, все-таки предпочел начинать в атаке. И думаю, что это было бы более правильное решение. Ну, две гранаты уже, естественно, чудо-травику было выдержать невозможно. Жесткий же И, черт возьми, очень опасный. Трипл килл с Калаша, минус один с Галилой. И Шоев последний. Хороший хэдшот от 4-1. Ну, пока как-то действительно парадоксально. Но, дамы и господа, в одну калитку. Надо признать, что в одну калитку Хоп Хей мстят за тот самый мираж, который разыгрывали против команды Brothers in Arms в рамках группового этапа, где Brothers in Arms выиграли 16-4. Там достаточно простая, надо признать, была победа. Но вот теперь Хоп Хэй подготовились, доработали состав и... Ой-ой-ой-ой-ой. И просто ой-ой-ой, теперь будут проблемки. Но, кстати, две снайперские винтовки. Одна у Кыргыза, одна у... У кого еще? У Чудо Травика. Ну и у нас вновь прессинг точки А. На этот раз уже, возможно, чуть менее успешный. Потому что оборона все-таки при девайсах посопротивляется, я надеюсь. Но, конечно, большая проблема в том, что они очень кучно стоят. Ой-ой-ой, жесткий жопастый! В спине-то находится и минусует Шоева, дорогие друзья, продолжает свое продвижение на длину. Здесь встречает еще одного оппонента, пытается пропушить и его, но оппонент не отдается. А также, кстати, заходит в тыл врага. Спрей только в одного, есть информация по холле, ситуация один в один, Кыргыз. И нет, и нет, дорогие друзья, Девайс на раунд вылетает в трубу, 5 1 я думаю, после пятого раунда они один раунд отдадут. Не, тут все прям пока что предельно ясно. Команда Хопхей на кураже просто будет, видимо, давить своих оппонентов. Но опять же, надо признать, что другие составы. В предыдущий раз у Хопхей играли другие люди, да и у Brothers in Arms играли другие люди. Возможно, стрелки, естественно, уровнем отличаются, и поэтому, по всей видимости, есть различия. Хикматилло! Приветствую вас. Дела замечательно, как у вас. Сейчас отдался, кстати, Галин. Наверное, стоило все-таки сыграть чуть-чуть по сейвове. Я, конечно, понимаю, что счет позволяет играть на кураже и растаскивать очень многие моменты. Но, Равилька! Какая АВП! Даблкил. Вот, кстати, тот самый момент. Девчонка катает пацанов. Да, кстати, да, девочка занимает сейчас первую строчку в своей команде со счетом 9 на 3. Просто тащит, тащит проход именуемой командой Хоп Хэй. Вот так Евочка сегодня настроена решительно и максимально продуктивно. но ну, а счет у нас 6-1 после удачнейшего, я бы даже сказал, наиудачнейшего открытия котов. И прохода через мидл, ну, другого результата быть, по-моему, просто и не могло. Поистине восторжен игрой атаки. А, точнее, игрой команды Хоп Хей в частности. Uh, Играет действительно очень сейчас круто Это совсем не те хоп которых я видел на Мираже И это очень и очень радует С такими, знаете, прям uh, Перспективами, которые открываются С такой атакующей стороной на Тускане Я бы боялся за всех последующих соперников А кстати, дорогие друзья Ёлы-палы, я же забыл самое основное сказать Проигравшая команда в этом матче Покидает турнир и занимает восьмое место Во! Проигрывать-то в нем нельзя вообще Шоев, даблкилл Пытался сдержать своих соперников на точке Б. Не удалось. В результате все-таки проход осуществлен. Бомба устанавливается. И в численном перевесе на одного игрока будет ретейк от игроков обороны. Но перевес, как вы понимаете, естественно, не за ними. Ну, разволновался чудо-травик. Погиб. И Равилька. И Равилька действительно. Слушайте, вот Сомчик писал в чате, что Равилька затащит сегодня. Это лайф или запись? Сереж, это лайф. Все игры, вот сегодня девятый игровой день Все в лайве и еще будет Сколько? Еще будет Три или четыре? Три или четыре? Все, короче, в лайве комментируется, да Семь-один Разнос, развал и уничтожение Эй, а Здорово Каблан, а кстати, вижу ваше сообщение, зачту его Чтобы вы понимали, что я его видел, действительно Пожалуйста, пару слов про команду Нукуса Если есть возможность обо всех игроках Вот тут, увы и ах Но не скажу ничего, потому что не всегда помню, да и не всегда <coughs> понимаю, о каких игроках идет речь, потому что за команду из Нукуса играли разные люди. Равилька Галин по минусу. Донат озвучу чуть-чуть позже. Чудо-травик веселун. Минус Галин. Ситуация вновь. С огромнейшим перевесом позиционным за командой Хоп, Хопхэй. Жесткий жопаненок. Елки-палки. Жесткий и жопастый. Черт возьми, 8-1. Пабабау. Так, донатец за хороший стрим, Петр, спасибо вам большое за 500 рублей от души благодарю вас, спасибочки, спасибочки и еще раз спасибочки. Вот. А касаемо Нукусских игроков, там их слишком большое количество, чтобы я еще и отдельно про каждого говорил. Вот в чем. Как можно тут донатить? Ссылочки на донат, ну, вернее, ссылочки на все средства, через которые меня можно поддержать, есть в описании. Равилька, минус Мотя, но это разменный минус, надо признать, за погибшего Галина, да, то есть теперь у нас ситуация 4 в 4, и команда Хопхей, получив энтри фрага, не сделав его, а, но оказались в более такой, опять же, зажатой позиции. Очередной размен... И перестрелки на меду. А нужны ли они? Вот что я хотел спросить. Кыргыз ставит хэдшот Холли. Ну, естественно, здесь у Кургыза позиция куда более продуктивная, нежели у его соперника. Поэтому ситуация 3 в 2. 16-4 будет счет. Фокс, вы думаете, это будет ответочка за тот мираж, да? Ну, а почему нет? Почему нет? Это было бы красиво. Ну так вот, с потерей холлы, к сожалению, команда Хопхэй растеряла численное равенство, которое набирали достаточно сложно. Будем... будем глядеть. Проход на Б, ну здесь, конечно, так как ключевая персона будет The Best Zord, но он может не заметить приближающегося соперника. Соперника, которым является Ева. Ева, я любила тебя. Уже пел я эту песенку замечательную. Ну, короче, потрошение какое-то и очередное уничтожение, да, как вы видите. Очень и очень круто и собрано сегодня. Хопхей подошли к атакующему своему режиму. Кыргыз вырубает Равиля. Ева, к сожалению, в этот раз не сумела спасти ситуацию. Но, кстати, она уже не на первой строчке. Ее Равилька... Равилька ее выгнал. Каблан, не могу дать вам визу, потому что, как вы знаете, а может быть не знаете, но если не знаете, тогда держу в курсе. Э -э карты виза на территории Российской Федерации в данный момент не функционируют. Ну, то есть, как бы, вы не сможете на мою личную карту мне отправить деньги простым переводом с карты на карту. Вот. Я голосовал за хоп хей не знаю, лично для меня они показались посильнее, но это мое объективное мнение. Сорян тем, кто голосует за Армс. Но, ну, наверное, правильнее все-таки сказать теском мой многоуважаемый субъективное мнение. Но, ладно, это не важно. Это не важно. Главное, что мы вас все поняли. А если какие-то... Это специальные карты Мир, или как они называются? Мир, да, есть, но там, типа, не с каждой стороны на нее можно переводить Мотя. Блистательная реализация позиции от Мотки. Смеда закрыл двушечку оппонентов и вот немножко подрасслабились, по всей видимости, Хопхей. Их кураж привел их в тупиковую ситуацию. И такие синдромы, кстати, по ходу обычно соревнований тоже присутствуют. Это очень важно помнить и не забывать, что... В некоторых ситуациях, когда вы слишком часто и много выигрываете раунды, получается неприятный такой откат потом происходит, да? Вы как бы рано или поздно расслабитесь э, и совершите ошибку, которой непременно воспользуется оппонент Равилька, Третий минус и оттягивается на выручку к тиммейту. Ну вот здесь сейчас ситуация такая себе, знаете ли, Галин. Минус от Моти, ну и Равиль остается один на один со своим визави, при этом есть дефюз киты у игрока обороны, поэтому надо, надо, надо, надо гол, как говорится, да, надо, а вот и гол, а вот и гол неожиданно, дорогие друзья. Ну что, на последних секундах успевает снять бомбу игрок обороны 8-3. Фрик, приветствую. А, не, не сказать, что вы прям сильно опоздали, но один матч вы уже пропустили. Да, один матч закончился. Впереди будет еще два, помимо этого, с этим матчем три. Всем привет, разгромный счет уже идет. Есть такое, но, как вы видите, Brothers in Arms все-таки начали по чуть-чуть в себя приходить. Какие-то раунды, пусть даже и на соплях, но все-таки забираются. С Лондона можно перевести в мир? Если да, то жду реквизит. Скорее всего, я думаю, нельзя. Ну вы посмотрите, есть ссылочка там на Donation Alerts. Если у вас откроется этот сайт, там вы можете выбрать э, в платежной системе визу и оплатить с визы непосредственно. Равилька хаешкой взрывает. Мотюк, Иргы, соответственный минус по Еве. Зачем обидели девушку? Девушку обижать категорически противопоказано. Чудо-Травик, Веселун, не думайте, они не сумасшедшие. Здесь просто лежат дымы, из-за которых Чудо-Травик не видит оппонента, как и оппонент не видит Чудо-Травика. Но ситуация по-прежнему равная 3 в 3, без какого-либо преимущества для одной из сторон. Шоев, ну, чудом, конечно, сейчас остался жить. И, может быть, это большая ошибка для команды Хоп Хэй. Я имею в виду то, что он остался в живых, да, потому что теперь... Теперь нет. Шойф все-таки не сумел реализовать шанс, который у него был. Кыргыз 1 в 3. Ретейк точки Б в соло. Не самая, конечно, приятная история, но попытаться стоит. На мой взгляд, попытаться стоит. Очень-очень близко, дорогие мои друзья, очень близко, как вы могли заметить, я даже не дышал практически в этот момент, боялся сглазить. Но все-таки не получилось Кыргызу выиграть этот раунд, 9-3. Но я призываю вас, дорогие друзья, вспомнить, что все-таки будет такой маленький-маленький нюанс, который заключается в том... Что команда Brothers in Arms вторую половину все-таки будут играть в сильной стороне. И там, как бы, камбэк из Риэл. Галин. Ничего себе, жесткий. Жесткий Галин. И Ева тоже жесткая. Че они все такие жесткие? Так что не минус 10 хедшот, дорогие друзья. Ева просто на таран, но правда спотыкается. Немножко обдигал. Киргиз! Ааа, киргиз. Боже мой, Киргиз. Вот это затащено, дорогие друзья! Ну, как можно было зафейлить такое? Один маленький нюанс. Вот тут хочу остановиться. Когда соперник забежал сюда, Ева побежала его отсюда выкуривать. Здесь стоял типочек, который вместо того, чтобы прошить этот ящик, просто стоял, смотрел за тем, как его убивают. хоп, Хопхэй сами себе раунд похоронили. Но респект Кыргызу. Ай да Кыргыз. Айда красавчик. Закрыл бесподобно. 9-4. Два раунда остается еще реализовать кому-либо. Равилька минус Моти, не самый удачный мув под флешку от Моти. Видали и более удачные. Ну и, кстати, Хопхей пытаются реализовать численный перевес, да, как вы можете заметить. Не дали разменяться. И при этом пытаются как-то вот устроить небольшую... Uh, переброску сил поближе к точке А и по всей видимости именно на нее потом как бы и выпадает рулетка у команды Хоп uh, Хей -Hey. именно ее эту точку будут пытаться захватить Кыргыз uh, Участвует в перестрелке сразу по двум фронтам. Поэтому, в общем-то, игрокам атаки может произойти такая мыслишка. А что бы не сыграть точку Б? И да, Равиль уже открывает точку Б, забирает там Шоева. Ну, подсадки в сайде могли бы, кстати, сделать. Могли бы подсадить, например, Чудо Травика. Да и от греха подальше свалить с точки А. Жесткий жопастый оставался на отрезе. Но отрезать не удается. ЗБ Зорот минус Равилька. Что делают игроки атаки? А -а -а! Дайте блендер, я вставлю его себе в глаза Чтобы не видеть это, дорогие мои друзья При всем уважении к команде Хубхэй Как это перетянуто и как неосторожно Все-все-таки было сделано Галин! Галин! Конкуренция, черт возьми У Кыргыза появилась Чудо-травик веселун, есть по нему информация Бежит он с банана И сразу под два ствола открывается Очень неудачный, кстати, выход Если бы он был более короткий Стрейф, то, может быть, получилось Чья это больше карта, КТ или Т? Больше Т, но там, как я уже много раз говорил Там перевес в процентном соотношении Типа 52-48, там 54-46 То есть, условно говоря, здесь силы практически равны Вопрос в респаунах и в игроках, которые, собственно говоря, играют да, Это основные моменты матча Ну посмотрим, Фокс, кстати Ваши 16-4 в данный момент висят на волоске Мотя, минус жесткий жопастый жопаненок. Пытается забрать второго, но там хаешка от Кыргыза сделала все необходимое. Минус Галин. Аллилуйя, Фэн, приветствую вас. Ну, атака, кстати, не нашла возможность пока ответить ни на один из минусов, которые они а, получили. По своим мордяшечкам, Ева. В данный момент где? Где вот я Ева только что видел. там да, в малом квадрате со своим тиммейтом вместе с Холлой. И Равилька, десантник, диверсант. Блин, под точкой А сидит. Кстати, открылся и забрал Шоева. Каблан. Пришел донатить. Спасибо вам большое. Сейчас вот он, вот он туда появился. Ладно, ладно. Раз уж задонатили, скажу тогда свое мнение. Но давайте только тогда в перерыве. В перерыве между картами. Равилька! Последний остался. 100 хп. Но нет времени, к сожалению. На таких таймингах уже не выиграть, и это будет 10-5. Да, но нету! То есть он еще в теории даже и выиграть мог, дорогие друзья. 10-5. Убери выбор-карт, аллилуйя э фэн, он не убирается, алло. Доброе утро, доброе утро. Если бы я бы мог, я бы его убрал уже давным-давно. Это ХЛТВ глюкнуло, к сожалению. Так, ну что, у нас 10-5, вторая половина запущена прям сходу, даже без пауз каких-либо. Интересненько. Интересненько и, и еще раз интересненько. Но посмотрим, как продуктивно сумеет Brothers in Arms проатаковать своих соперников. И, конечно, посмотрим на хоп в обороне. Перезапусти демку и все норм будет. А это не демка. Господи, аллилуйя, фэн, я вас умоляю, прекратите меня учить. Я этим делом 8 лет занимаюсь. Да? Не учите. Я уже выходил с сервера, заходил по новой, оно висит. Это глюк ХЛТВ. Глюк не у меня на КС. ХЛТВ нужно с сервера отключать и подключать по новой. Все, не возвращайтесь к этой теме, дабы не злить меня и не ругаться со мной. Я не люблю, когда меня учат тому, чему сами не умеют. Мотя! Минус равилька и ситуация для Моти печальная, но Моти делает какие-то просто прям... Не... Неадекватные, в хорошем смысле слова. А... Вот, короче, я аж даже речь потерял, просто бомба-пушка. На дигле перестрелять столько соперников в счет данный момент, как вы видите, по убитым целых три у Моти и реализовать такое, конечно, не сказать, что прям тяжело, но 8 хп, я представляю, как сейчас морально, морально давит это все. Рестарт ХЛТВ сделаем на паузе между карт. А, кстати, Александр, это даже и не обязательно, на самом деле. После смены карты, например, на Dust 2 э, не обязательно рестартать. Вполне себе может произойти ситуация, в которой отвалится... Э, отвалится этот баг сам по себе, он пройдет. То есть нужно сначала карту поменять э, на следующую... И вполне возможно, ничего не придется придумывать. Ну что, Моти у нас спрятался сейчас на бананчике. Галин, кстати, состахал с поинтами. Но очень легко может погибнуть. Дефьюз киты есть. Соперника не увидел. Дефьюз. Дефьюз совсем не туда, совсем смотрит. Визуалочка произошла. Добил и нет времени, дорогие друзья. Блестящая игра от Моти. Пистолетка за Brothers in Arms. Ну, я даже хотя... Наверное, наверное, я бы сказал, что дефать надо было до Талова. А, но тут, опять же, тоже вариантов уйма, да. Потому что соперник мог находиться и на девятке. И если бы это был деф Даталова, то это легчайший было бы для команды а, Brothers in Arms. Ну, короче... Бесподобно, бесподобно. Моти затащил то, что э, многие бы не затащили. И это прям объективнейшая история. Вот просто невозможно было бы многим э, здесь выйти победителем. Но сумел. Ой! Ой, кыргыз! Кыргыз стоит, зигзаг, чекает в ух, получил юспа. Чудом. Тиммейты просто прощелкали этот момент в наглую, почти продав Кыргыза. Мотя минус равилька. Но здесь, конечно, надо ждать девайсы. Навряд ли на пистолетах Хоп Хей смогут продемонстрировать свое былое, так сказать, могущество, да, которое у них есть. Ну и два фрага в догоночку от команды Brothers in Arms, которые приносят седьмой раунд этой команде. Бразик, тащите, как можете, я вас верю. Слышали, Brothers in Arms? Таточка Рычулечка. Рычулечка, Ну, Рычулька, конечно, ну Рычулечка как-то, мне кажется, звучит еще более милее, хотя и так уж куда милее, да. Это, это же онлайн-турнир? Да, это онлайн-турнир. Вот, короче, Таточка-Рычулечка болеет за команду Brothers in Arms. Не подведите, не подведите. А то Таточка расстроит. Они меня так знают. Ну, знают замечательно. А, так, а, дорогие друзья, под точкой у нас неожиданно нарисовался размен. Ева залепила кому-то оплеуху, а точнее чудо-травику а, веселуну. Уже не так он весил в этом раунде, очевидно. Ева пытается залепить еще одну черешенку и Ее ловят. Но почему тиммейт не повернулся? Хола! Ах ты продажный! Хола специально наверняка ему занесли соперники, чтобы он не сейвил Еву. Сто процентов. Инфа сто процентов. Вот это ворвался! Жесткий, жопастый. Просто на, на трофейном глаке пришел, навтыкал. Ой. Ребятушки вновь присоединившиеся на трансляцию. Всем приветики! Не забывайте голосовать в голосовалочке. Посмотрим. Кто, по мнению чатик, станет победителем в этом нелегком противостоянии, оно еще и знаковое достаточно. Это шанс для команды хопхей взять реванш, или же вторая возможность для команды Brothers in Arms выбить соперника. Вау, Равиль! Даблкил! Какой же Равилька молодец! Реализовал просто мертвую ситуацию. Вы видели, какой там непонятный прыжок у него получился во время перестрелки? Какая-то вообще сейчас канале просто происходит. Я не понимаю, что делают ребята, но явно они что-то делают очень необычное. Точка Б, тем не менее, все же захвачена, и ее все же предстоит выбивать. Ева минус Шоев, следом минус Кыргызс. Вот это да, дорогие друзья. Айдаретейк. Айдаретейк. 11 8 Теперь у меня появляется страх за команду Brothers in Arms после такого ретейка. Мало того, что можно все морально-волевые качества свои растерять и отдать на дизморали целую игру, так еще и как минимум может ну, нарушиться баланс экономики, да? То есть кому-то придется играть с пистолетами, кому-то с чем-то. Ну, тут, короче говоря, дела очень непростые. Что для одного коллектива, что для другого. Борется, ребята, не на жизнь, а на смерть, а точнее на кону у нас восьмое место. Кто проиграл, тот его и занял. И это, как вы понимаете, далеко не то, <laughs> к чему стремятся команды. Ну что, чудо-травик веселун. В предыдущем раунде Равилька именно с этой точки практически подытожил заранее раунд своих соперников. Мотька, чудо-травик. Все по позициям, Шоев, но здесь, понятно, будут пытаться открывать зигзаг. Зигзаги у нас, кстати, был Равилька, но Равилька поймал не самые удачные тайминги, уйдя из окна и отдав, по сути, эту позицию своим соперникам. Ведь можно получить теперь еще и подсадку в окно, например. Это, конечно, редко встречается, но можно. В этот раз Равилью со стрельбой не очень повезло. С двух фронтов начинают давить... Точку Б, Равиль, как перебазировался на девятку и сразу забрал Шоева. При этом жесткий, жопастый вместе с Холой И снова Равилька, ну... Мое почтение, дорогие друзья, мое почтение. 12-8, команда хопхей по-моему, действительно сегодня настроена на победу. Извинюсь, даже извинюсь у этой команды за то, что я недооценивал их э, в этой встрече. Было подозрение небольшое, что они проиграют, но, как вы видите, все совсем не по этому клише происходит, и это приятно. Я люблю, когда матч непредсказуем, когда его итог сразу нельзя озвучить. Что касается, кстати, следующего матча. Следующий матч, дорогие друзья, ну, там плюс-минус в 19.55, в 20.00, наверное, будет. Агрессив Виктимс против Галины Узбеки. Карта Дедаст Двоева я любила Галина! Замечательное начало раунда для команды Хопхей. килл Шоев, ответочка. Но тут опять же Равиль. Ну, блин, против Лома нет приема. The Best Zorad под точкой Б вырубил жесткого. Отобрал у него девайс. Бомба, кстати говоря, на руках у Крыгиза. И сейчас, в данный момент, она устанавливается за свечой на точке Б. Но Хола находится уже, по сути, в девятке. Осторожность, уровень... Тысячный. Просто тысячный уровень осторожности. Ну и сейчас с с тиммейтами. Нормально друг в друга стреляем. О-о-о! The best Ой, какой же, боже мой, стыд! Что вообще сейчас произошло? Респектулечка, The Best Zorado, Ну и холла. Ну, холо, Ну, какого Холла ты наделал-то, я не понимаю. Ладно. Ладно, я попытаюсь в очередной раз сделать вид, что этого не было, потому что все чаще и чаще приходится не замечать сверхявные ошибки команд. Но Холла одним своим выходом из девятки уже бы давным-давно раунд закончил, если бы не сидел там так долго. Ты да еще и при этом не сумел забрать оппонента своего. Ну, завтыкал у нас сейчас... А, подожди, горячий. А какого? Какого хера их шесть? Мать вашу, какого хера их шесть? Это ч ⁇ вообще? Что здесь горячий горячий-то забыл? А ведь, между прочим, его могли убить. А ведь, между прочим, он и сам мог кого-нибудь убить. Это что вообще сейчас за поворот был? Количеством берут. Не говори, Сереж, Хитрые планы, которых пытались придерживаться игроки команды ХопХей. Вот это да, нежданчик. Чудо-Травик, Веселун минус Равиль. Ну, наверное, не выбьется и этот раунд в том числе. Кыргыз даблкил под перекрестным огнем сейчас находились хоп-хэевцы. 12-10. Но это вообще что-то уже из ряда вон, дорогие друзья. Но я еще ладно там понимаю... Причем, ладно бы горячий зашел такой, да, на сервер. Увидел, что игра. Ну, и вышел сразу с сервака. Нет, он зашел, закупился... Побежал, занял позицию на точке, а умер на ней. Это вообще что такое просто был-то? Галин! На ди. Да ладно, на дигле. На дигле! Трипл кил! Галин! Вау! Полегче, дружище! Сверх! Сверх наглость сейчас была продемонстрирована Галенным! The best Зорт остается вообще в соло. Ева! На юспе минус Шоев! Зе нужно делать аж 4 минуса. Один есть, но 39 хп. Маловато, конечно, немножечко маловато. Но смотри, что-то пытается. Что-то пытается Зе Бест Я вообще, честно, опять же, положа руку на сердце, не понимаю, для каких целей Хоп Хей сейчас э -э пытаются зарашить. Ну, вот в итоге все аркадные движения привели просто к тому, что все погибли, да, и Равиль остался один. По сути, если Равиль сейчас не вытащит раунд, все скажут, Равиль не вытащил раунд. А то, что все пошли его пушить, ну, это прям вообще непонятно. Попытка поставить бомбу. Равиль глушитель аж одел на юспик. Ну, все, все, все, Равиль, хватит, не надо такие действия делать. 13-10. У него дочка играет на аккаунте его, возможно, она зашла маленькая. А, вон как! Ну, вполне, вполне. Но вы видели вот этого хитмана в исполнении Равильки? Как он сейчас аккуратненько, да, расстрелял. Ну, кстати, вот буквально секунда, и Равилька проиграл браунд. Вот так-то уж, если объективно. Потому что далеко не первые пули у него попали туда, куда должны были попасть. В целом, стрельбу-то показал неудовлетворительную постоящему сопернику, который потом, конечно, подпрыгнул, развернул. Ой-ой-ой-ой-ой! Братьерс и Армс! Раунд начали за упокой. Простите меня, дорогие друзья, но это факт. Кыргыз пытается забрать оппонента из малого квадрата и отдается в результате под этого оппонента сам. Бескомпромиссный раунд от Хопхэйд 14-10. Коронная фраза: называешь равили ботом, и он тащит. Ну, тогда не буду, простите, называть Равиля Ботом. Во-первых, вдруг он обидится, а во-вторых, обидится команда Brothers in Arms, если я скажу, и он реально затащит. да? Ну, тогда же я, типа, получается, подыграл <с Families> команде Хоп Хей. Ну, Братерсы с пистиками и двумя галилами пытаются взять штурмом точку Б. Хола хола холо. Опять хочется спросить, какого хола ты так далеко находишься от точки? Вот этот вопрос прям мне не дает покоя. Ой, а тут Моти на нуле. А где игроки обороны на перетяжке, которые? Равилька. Минус Мотя. Минус от жесткого. И снова минус от Равильки. Один на один. Ева против Зебеста. Знает, кстати, Ева, где находится оппонент, но оппонент уже слишком хитрю... Это как а, Жесть вообще просто. Что это было? Ева! Просто... Ребят, накидайте Еве респектосиков в чат. Вы вообще видели? Вы вообще видели, как Ева сейчас затащила? Жесть. Просто жесть. Ты как запикал мат, Андрюха, у меня есть замечательная кнопка А как работает пикалка на слова, у меня есть замечательная кнопка Ребят, если я вдруг захочу выругаться, я в любой момент могу вот так сделать Вот, могу, короче Это же микшер, ну, у меня же как бы микшер Микрофон через микшер подключен, соответственно, в нем есть такая приблудочка Кыргыз забирает жесткого жопастого же жопаненка. И два игрока атаки еще и Кыргыз Холу забрал. Ай-яй-яй. Равилька и Галин. Равилька и Галин остались против Шоева и Кыргыза. Потеряна точка А. Не подконтрольна она в данный момент команде Хоп Хей. И. Ну, Равиль может. А получится ли у Равиля? Тут дело, конечно, такое. Ну! Бомб из been planted, Равиль вообще должен был сказать тиммейту о том, что там э, от топота -то копыт пыль по пулю летит и прочее, прочее, прочее Но надо как-то такое пытаться ретейкать, а там перекрестный огонь пойдет Ну конечно, там перекрестный огонь, не, не, это очень тяжело будет выбить Если нет гранат, это только надо, чтобы сильно лоханулись Ой, забайте ли Шоева на выход, Шоев, куда ж полез-то ты? Равиль! Но нет времени нет времени уравили, поэтому по барабану выиграет он или нет. Ну, то есть перестрелку. По результату. Минус от Кыргыза. 15-11. Ну, а Фокс говорил 16-4 будет. Ну, тут даже близко не 16-4, дорогие друзья, надо признать. Ох да, дорогие друзья, ох да. Ну посмотрим, у Хопхэй, кстати, снова экономика приказала долго жить и прям, прям очень долго жить приказала экономика. Придется точно, наверное, увидеть 15. Хотя, блин, не, они в прошлый раз экономически взяли, я не буду ничего говорить сейчас. Хаешка на мид, а там уже и нет никого. Мотя, минус Равиль, первые фраги пошли, Галин. Ну, Галин, кстати, в тот раз как раз три минуса с Ну, жесткий же опасный-то, ну... Ну, Галин-то... Нет, все, нет. Я... Ну, ну, хоть этот, ну, хоть тот. Ну, побольше красивых моментов. И нет, все-таки, к сожалению, никаких таких вот интригующих. Ситуации не было Дави Хоп Хэй", пишет Петрович <смех> о, Петрович, господи Ну ну да, вообще, Петр, Петр Петрович Так, в общем-то, и написано, ну Петр пишет Я просто <смех> К Петру Петрович никогда не Обращаюсь, но вот, в общем, он Даешь синдром 15-го раунда И тригу в матче Ну, в теории, в теории все возможно Нельзя и такое от Откидывать, это возможно очень Все-таки сильная сторона у команды Brothers in Arms дает о себе знать она немножечко вдохнула в ребят надежду. Зачем жесткий жопастый, имея девайс, при том, что не все тиммейты его имеют девайсы, лезет куда-то под флешечки что-то чекать? Галин ваншотнул только что Мотю на миду. У нас проблемки очень серьезные у Кыргыза. Да и Чудо Травик тоже уже, кстати говоря, с шестю Но минус от ЗБ Зорда Пока численный перевес сохраняется за атакой. Но позиция такая, знаете, прилетит одна хаешка, и на этом как бы раунд закончится. Равилька. Но перестрелка с медом сейчас вообще абсолютно, конечно, никому не нужна. Ничего хорошего она не сделает Равиль Ева! Шоев последний. Шоев просто в шоке, наверное, дорогие мои друзья. 16 хп у игрока атаки. Ну, держите пальцы крестиком... Кто болеет за команду Brothers in Arms, Ева перебила. Блин, заразка такая не дала договорить. It's time to choose, мазафака. <laughs> да, дорогие друзья. На этом матч заканчивается. И восьмое место в этом турнире занимает команда Brothers in Arms. Команда Хоп Хэй hey проходит в следующую стадию, в четвертьфинал нижней сетки. И на этом для них турнир не заканчивается, а вот для Brothers in Arms, к сожалению, закончился.